Mm. <music> Первый и на сегодняшний день единственный в России круглосуточный университетский студенческий телеканал Универ ТВ транслирует свои программы форматов Full HD в эфир на цифровом пакете Казани, в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России и в сети интернет. Первые новостные сюжеты Универ ТВ начал размещать в интернете с января 2011 года, а уже спустя 4 года канал появился в телевизионных кабельных сетях Татарстана. 19 июня 2019 года была запущена прямая трансляция телеканала в социальной сети ВКонтакте. Идея сделать какую-то трансляцию в ВК пришла давно. У нас раньше она была, но потом так получилось, что мощности оборудования просто не хватало, а тут появилось новое оборудование, и мы решили в экспериментальном плане запустить постоянный стрим ВК. Вообще, в принципе, мы с ВК очень сильно дружим, очень скоро мы начнем попадать в городскую ленту по хэштегу в Казани. Уже сейчас там получили галочку, сообщество верифицировано. И это стало огромным плюсом в том плане, что когда у нас запустилась трансляция,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 Сейчас уже у трансляции порядка полумиллиона просмотров, начиная с 19 числа. Ну, понятное дело, что как засчитывают просмотры ВК это? То есть человек остановился на 3 секунды, он уже засчитал это как просмотр. Но все равно цифры, в принципе, красивые. Создание трансляции в крупнейшей социальной сети в России – первый шаг на пути выстраивания диалога с публикой телеканала. Комменты пишут регулярно. Мне каждое утро приходится чистить трансляцию от спама, потому что там типа «Зиночка, я вот сижу дома с ребенком и зарабатываю по 25 тысяч, переходи по ссылке». Бред какой-то, приходится это регулярно удалять. Но вообще бывают и адекватные комменты, типа, ребят, спасибо, вы крутые, классные. Ну, фидбэк это всегда интересно почитать. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс.